здравствуйте дорогие друзья вы находитесь в пути двигаясь по марафону посвященному работе с обидами и сегодня я хочу немножко пролить свет на эту тему и рассказать возможно для кого-то то новое что вы еще не знали а для кого-то повторить очевидное обида обида это всегда следствие, это не причина. И как правило, следствие разделения мира, когда мы находимся в какой-то позиции потерпевшего, в позиции, ну, условно говоря жертвы нас обижают. Да? То есть обиду мы испытываем тогда, когда ну, конечно же нас обидели. Но что за этим кроется? Есть некто, кто не сделал так, как мы ждали. Есть некто, кто разрушил какие-то наши представления о правильном. Есть некто, кто просто проявлял себя не в согласии с нашим представлением о хорошем и плохом, о жизни, о мире и так далее. Мы называем это порой границами. Да? Есть некто, кто конечно, это не всегда так, да, нарушил наши границы, но бывают иллюзорные границы, иллюзорные, отстроенные вокруг нас такие защитники, которые хранят, бдят и оберегают нас от потребности испытывать, испытывать настоящие чувства, соприкасаться с реальной реальностью, и вот мы себя окружаем такими пунктиками, правилами, догмами, ожиданиями. И вот если их кто-то разрушает, нарушает или как-то вот в них проламывается, мы называем это, что нас обижают, да? мы обиделись. Но в любом случае я уже понимаю, что... Вы вот так немножко представили это, да, что это всегда о том, что есть нечто внутреннее, это я хороший, и есть что-то внешнее, как агрессор, да, что-то, условно говоря, плохое, что вот меня обижает. Есть э, обидчивость э, как результат разрушения консервативных правил, да, когда люди, как говорится, договорились э, о определенных законах, морали, этике, и действительно обозвали что-то плохим а что-то хорошим и есть такие вот социальные обидки но в основном конечно к травматичности и таким проблемам в жизни приводят наши личные обиды большинство из них основано еще на таких дефицитных состояниях с самого детства поэтому потом мы просто маскируемся за этими катакомбами выстраиваем свою взрослую жизнь также опираясь на эти свои триггеры да и даже не догадываясь о многих из них потому что они сидят в подсознании они нами не осознаются и по итогу мы даже называем это характером своим характером что вот у меня такой характер принимайте меня таким-то или таким то Но я вам хочу сказать друзья что на самом деле это одна из наших человеческих задач ключевых человеческих задач воспитывать свой характер всю жизнь и воспитыванием, воспитанием на да, занимается наш дух и, соответственно наш дух сталкивает конечно же несомненно нас с духом другого, чтобы мы этот самый характер воспитали, чтобы мы накопили те качества души, которых нам не хватает э, до полноты целостности, до расслабленности, чтобы мы не создавали вокруг себя заборы, катакомбы, пропасти, да, и не боялись э, взаимодействия с этим миром, а были свободны, как дети спонтанно. Не, не слепо и безумно натыкаясь да, на разные опасности, а спонтанно, через вдохновение, познавали себя и реальность. И вот, конечно же, вот эти все заборы, обиды, ожидания, недоверия, они нам в этом не друзья, да? они нам, нам преграды в этом пути, и мы очень стремимся быть, мы называем это свободными от всяких обидок, мы хотим жить вне программы «Жертва-тиран», да? мы хотим видеть вокруг себя взрослых, зрелых. И чтобы все это случилось, конечно, нам очень важно воспитать свой характер и создать из себя того человека, которым мы хотим быть. Потому что именно этот человек сможет наблюдать тот мир, в котором мы хотим жить. Так вот, я вам в этом марафоне предлагаю путь по переходу от обидок к мудрости и конечно же за свою длинную практику работы в помогающих профессиях разных уровней на сегодняшний день я называю себя смелым мастером осознанного потока и целителем и наставниками автором разных программ трансформационных, которые работают. И вот если я вижу, что что-то иногда работает, а иногда не работает, то это я называю неработающим инструментом. Потому что если есть варианты, то да, то нет. Это скорее нет, чем да. Но есть алгоритмы, которые работают всегда. И сегодня я вам хочу озвучить такие некие сим-стадии, через которые сама проходила, Создавая свою взрослую игру в жизнь и выходя из дефицитных программ, всяких недо, всяких ожиданий, всяких пустышек, и, конечно же, я делюсь этими алгоритмами на терапии, это такая общая, общая сейчас будет информация, конечно же, много-много нюансов, они зависят от настроек системы каждого человека, и путь к обретению внутреннего равновесия у всех у нас свой. Это главное и ключевое, что вы обязаны понять. Когда я вас призываю к практике кундалини-йоги, как учитель кундалини-йоги, я прошу вас позволить себе прожить свой уникальный опыт. Вот это и есть формирование своего пути. Потому что мы не физкультуркой занимаемся и не эзотерикой, не какой-то вот, знаете, терапией, которая растяжку улучшит или усилит мышцы тела. Хотя это все тоже случается как побочный эффект, и вы становитесь и моложе, и здоровее, и красивее. Но в первую очередь это работа с своим сознанием мы создаем ту ментальную сеть в которой хотим находиться который нам легко управлять ментальную сеть то есть установочную базу по которой наша игра нам нравится мы вдохновлены в эту игру играть и кундалини йога и комплексы ее это мощнейшие целительные технологии это научные инструменты работы с целостной системой не отдельно с психикой не отдельно с физическим телом э -э -э, всякими системами иммунными эндокринными нейронными связями не отдельно с эмоциями не отдельно с установками а одномоментно всем. поэтому практикуйте и помните что это фильтр это ваша баня это ваша спа процедуры это ваша психотерапия эта работа один час в день заменит вам года, года психотерапии. Будьте себе сами учителями, становитесь мастерами своей жизни. У вас все на это есть возможности, права. Если вы хотите во что-то вкладывать, инвестировать, инвестируйте в собственное мастерство. Я с радостью делюсь с вами теми знаниями, которые достались нам сегодня из веков. И они работают. Они работают всегда, они иногда да, они иногда нет. Всегда. Итак, стадия первая. Неоправданные ожидания. Вот когда наш человек, да, вот представим человека, рассчитывает на вот какое-то вот конкретное определенное поведение, откуда взялось это ожидание. Конечно же, из нашей цепочки обучений нас обучила ожидать вот такого или родовая система или система нашего окружения. Но я вам хочу сказать, что очень часто у нас есть прямо такие установки от рождения. То есть мы заточены на определенное восприятие реальности. И вот, знаете, есть такая в голове идеальная картинка. Идеальная картинка развития событий, идеализирующая мир. Это иллюзия, конечно же. Реальность, она может быть любой. Жизнь живая — это когда реальность любая. И вот когда эти неоправданные ожидания не оправдываются, да, то есть когда ожидания не оправдываются, возникает очень глубокое недовольство, такая вот капризность, волна негодования. И мы называем эту волну гневом, злостью, да, раздражением. Раздражением. И, конечно же, в такой ситуации мы немножко теряем контроль над ситуацией. И вот эта потеря ⁇ это стадия номер два. Стадия номер два. Паника. Паника и страх потерять контроль над ситуацией. Потому что вот когда все случается так, как мы задумали, да, вот давайте вспомните себя. Любую ситуацию, любую ситуацию сейчас возьмите и вы поймете, почему вы обижаетесь на что-то и что именно как базовая потребность постоянно в этой ситуации нарушается и какие именно границы, да, возможно, всю вашу жизнь. В какой-то точке сознания разрушены. Вот, кстати, с этими самыми границами на коврике, когда вы йогу делаете, работает технология кундалини-йоги. Поэтому делайте и не думайте, что я делаю, зачем я делаю вы штопаете свое энергетическое поле. Но этого мало, важно еще осознание прожить. В этом я вам помогаю в звуках. Так вот, потеря контроля над ситуацией, страх потери контроля над ситуацией. Конечно же, и разочарование, и вот эта паника, она вызывает негативные эмоции, потому что мы по шкале эмоций со скоростью лифта падаем. Вот просто падаем и теряем такую как табуретку под ногами, и мы, мы паникуем. И вот, вот этот страх потери, контроля за ситуацией, он из глубины нашего подсознания вызывает всплеск эмоций, защитных эмоций э гневливости, ярости, э могут возникнуть скрытые агрессии, вот это даже хуже, чем выраженные, потому что человек внутри себя думает очень длинный шлейф всяких чувств и молчит, да, вот. Он так варит, варит этот гнев, подавляет. Но всплеск эмоций, как стадия, это третья стадия, есть у всех. Но одни ее выплескивают, да, вот этот всплеск наружу проявляют: а ата, как это так? Сейчас у меня пасочку отбирают, прямо в песочнице я ее создавала. Да, вот, п -п Первая какая-нибудь такая детская травма, да, когда что-то пошло не так, как должно было. Вот назовем это так а, а у, у другого э, человека по настройкам системы например этот всплеск эмоций случается внутри внутри И, конечно чем э, отличается больше э, идеальная картина как должно было быть от той которая настоящая тем сильнее этот взрыв этот э, всплеск эмоций и последствия этого всплеска человек не, не может предугадывать, то есть он не знает, сколько энергии его негодования из него в нем поднимется. Вот он бывает даже просто беспомощен изменить вот эту ситуацию с собственным закипанием. И многим людям очень сложно даже не саму ситуацию порой принять, как себя и свою реакцию в этой ситуации. Потому что бывает такое, что попытки успокоиться, ну, они просто безуспешны. То есть эго выходит из берегов, из-под контроля, и человек в шоке от своей реакции на то, что что-то пошло не так. И он настолько способен... Бояться таких ситуаций, что действительно после одной такой ерунды он блокирует свою способность реагировать, и всплеск эмоций начинается только внутри него. Внутри него огневая ярость, потому что ну, вот он боится проявления своей, своей жизни, по сути, даже живая жизнь, она хочет проявляться, но он ее наружу не выпускает. Это, конечно, два разных мира, я вам сейчас в параллели так стараюсь сразу описывать разные истории, и когда проявляется наружу, и когда подавлено. Так вот, вот, единожды принятое решение подавлять свои эмоции из-за страха, собственной реакции, ну, по сути, человек испугался самих, своих же эмоций, даже не того, что их вызвало как той силы, которую сам он же и проявляет. Вот это формирует программу жертвы. То есть такой человек становится одномоментно и сам тираном, и сам жертвой. Потому что была какая-то внешняя ситуация, которая условно сдетонировала проявление эмоций наружу. Он сам себя испугался, да, потому что эмоции были слишком сильными, и это есть тиран, он сам же и выступил жертвой себя же я сейчас осознанно свела всю эту игру к вам персонально убирая всяких людей которые виноваты снаружи вы заметили осознанно потому что очень многие из нас снимают себя ответственность за свои обиды Да. сняли давным-давно и обижаются просто на все подряд даже не осознавая, что вот этот внутренний тиран, внутренняя жертва и внутренний периодический тот, кто хочет, хочет от этого избавиться, называемого спасателя, это все только ваша игра. Театр абсурда внутри, его нет снаружи. Вот это снятие ответственности с себя, да, это такая внутренняя агония. Ситуация слишком давит на человека, он стремится снять с себя ответственность за случившееся, найти виноватых вовне. И... А их нет, их нет, их нет, потому что, как вы уже поняли, все было внутри. И начинает опять случаться вот этот выбор позиции жертвы. Впаду-ка я в жертву, впаду-ка я в жертву есть люди которые не убегают в эту жертву да то есть они увидели свою реакцию на ситуацию увидели эмоции свои они увидели эмоции другого и не испугались они вот в них остаются в этой фазе конфликта и не идут дальше это тоже плохо друзья это остановка в цикле проживания кризиса и такой человек как правило не умеет проживать конфликты с самим собой будет до хрипоты спорить он будет находить новую вот эту жертву которая тоже выступить ему тираном тиран на тирана и вот до фазы впадания в позицию жертвы до фаза стадия номер пять он в принципе не доходит застает застряет на четвертой, на 4 на на фазе снятия себя ответственности ситуации поиска виноватого и вот такой это мы называем подростковое сознание. Да? вот Таких людей очень много. Они вечно спорят, вечно борются, вечно все им неправы. Вот у них таких много друзей, таких же. Они их за это любят, потому что им с ними интересно, потому что это же такая кипучая, кипучая страсть всегда. Да? Вот. А поспорить, а побороться. На самом деле это ничего хорошего. На уровне мозга нейронная цепочка не... Завершена, и повторюсь: кундалини-йога вам в помощь именно этим она занимается, работой с вашей нейросетью. Кундалини-йога это не физкультура, это работа со знанием. Продолжайте практиковать. Итак, когда человек оказывается, что сам создал эту ситуацию, да, отказывается вот-вот, отказывается, он от этого, он впадает в вот это состояние. Это не я, я не виновата. Это все они. Нет, это не я. И вот добровольно, по сути, отдает управление да, своим внутренним миром, своей жизнью, вот этим другим людям. Ну, реально, отдает свою волю, отдает свою силу. Это удобно, потому что вот раз я отдаю волю свою и силу кому-то, что я делаю, я снимаю себя ответственность за воспитание своего характера за воспитание своего характера. Это удобно. Быть ребенком удобно, согласна, да. Но если мы такой седой, знаете, бородатый уже по паспорту почти золотого возраста, такой себе ментальный ребенок, ну это смешно. Это некрасиво. Это не эстетично, это не вкусно, это не про радость, это не про изобилие, не про счастье, не про богатство. То есть это про низкий эмоциональный интеллект. Друзья, вот это уже не модно. Давайте так. Это уже не модно быть маленьким, быть незрелым, уже не модно. Модно быть целостным, успешным, радостным, веселым, здоровым, счастливым. Прелести выбора. Что здесь нужно выбрать? Оставить себе ответственность за ситуацию. Даже если вы сам себе тиран, сам себе жертва, останьтесь в ответственности. Стадия 6 это осознание ситуации. Вот да, вот осознание вот как я вас все время направляю: подумай, проанализируй, прорефлексируй, посмотри со стороны, побудь в каждой из позиций, осознай ситуацию, что происходит, что ты чувствуешь, зачем чувствуешь, почему вызвано. Эта ситуация, для чего она вызвана, чему учит, куда тебя ведет осознание. Осознание и вот это осознание это и будет выход из неприятного опыта. То есть, это такой переломный ключевой момент. Вы поняли, да? То есть, или мы в фазе 5 вечного подростка остаемся, или вот в эту шестую идем. Вот кто-то в этом переломном моменте решает терзаться обидой, вот здесь она формируется, вот в этом месте формируется обида, а не просто расстройство, понимаете? Взрослый человек, он расстраивается, расстраивается он, он, он, он, не, он не должен обижаться, он может снизить по шкале эмоций свой фон там на пару шагов но ну, расстроился но неприятно неприятно да но он остается взрослым воспитывает свой характер и не усугубляет ситуацию еще больше двигаясь в сторону обиды то есть жертвы а вот кто-то э -э -э, мудрый Выбирает пойти совсем по другому пути и преодолевает эту обиду, вот смещая свое внимание с э, чувств, с эмоций, мыслей на, э, на высоту, да, вот на обмысливание об, об, э, из высокой позиции чувствует свою многомерность, свою душу, свое единение с миром. и вот прямо здесь и сейчас смотрят на ситуацию как на внутреннюю вот ту самую борьбу с собой. Есть нечто я, которое более сильное. есть нечто я, которое мне пытается раздвинуть границы восприятия старого какого-то восприятия да? помните начало пути. Какие-то представления о том, как должно быть. То есть обидчивые люди, по сути, это люди, которые борются с жизнью. Они хотят смерти, они хотят статики, они хотят вечно быть в консервативном вчера. То есть обида имеет только такую природу. Вот борьба с переменами мира, она ведет к обиде. А что есть переменами мира? взросление, взросление, и обиды и обидчивость и склонность бороться с жизнью формируются в детстве, друзья, в детстве. И вот если мы находимся в состоянии обиды прямо сейчас, да? а все вы, наверное, в каком-то маломальском состоянии обиженности находитесь, раз здесь находитесь, в этом поле, в этом марафоне, то я вам хочу сказать, что вполне пора остановиться и выйти из него, выйти через осознанность, выйти, что бы ни случалось, возвращаетесь в свою вертикаль, вы и только вы обязаны вытаскивать себя за волосы из вот этого состояния жертвы, вы уже, ну поверьте, не имеете никакого морального права зависать в нем надолго в этом состоянии, имея все инструменты и знания о том, а как на самом деле устроена реальность и почему происходят такие ситуации с любым абсолютно любым человеком, абсолютно любым. И вот знаете, вот это вот возвращение в «здесь и сейчас» через дыхание, почему я вас учу йогой заниматься? Потому что вы на коврике формируете эту способность возвращаться через дыхание внутрь себя, в «здесь и сейчас». И казалось бы, что это такой незначимый навык, какой-то незначительный, да? Но это не так. Именно эта способность и этот навык, и эта дисциплина дает вам возможность извлекать мудрость. Извлекать мудрость из ситуации, которую вы сами создали. Делая выбор обидеться, вы отвергли, отвергли собственную жизнь в ее великолепии, разнообразии, потому что она пыталась вам расширить границы и показать вам нечто новое, дать возможность испытать новый опыт. Извлекайте жемчужины мудрости из всякого опыта и начинайте видеть глубинный смысл в каждой ситуации, которую пораживаете, получаете. Некого больше винить. Некого, некого больше винить. Да, я так решаю. Вы можете прямо сейчас сделать этот выбор и прожить свою жизнь дальше по-другому некого больше винить я так решаю вот эта ваша человеческая часть привыкла все оценивать с позиции негативного или позитивного понимаете мир дуальности этого материального мира вернее концепция дуальности она так устроена но для нашей души любимые ценен любой опыт Любой. Если мы заигрываемся в человеческий опыт, мы не понимаем, что все эти игры, разнообразие мира просит наша душа. Она ищет одушевление, она ищет глубинные смыслы, они так ей нужны. Ну а зачем еще? А зачем еще, как вы думаете? Конечно же, конечно же, это не так просто сделать с первой попытки, если в голове синапсы десятки лет гуляли по одной протоптанной нейронной связке и мы реагировали по привычному сценарию но здесь вы учитесь создавать новые пути новые дороги через звуковые информационные послания и осознание через свое самонаблюдение и аналитический подход ко всему, что происходит, из ответственности за все, что происходит. Ну а кундалини-йога вам помогает наводить порядок в том, что уже было, и создавать много-много пустого места для всего прекрасного, что спешит и пытается вашу жизнь пройти и появиться в ней, вместо того травматичного опыта, который заставлял вас выставлять вокруг себя защитников, заборы, копать траншеи, тратить на это энергию, и этой самой энергии не оставалось ни на что большее, ни на творчество, ни на любовь, ни на счастье. Дорогие друзья, я желаю вам удачи, успехов, практикуйте, счастье – это привычка. Да. И создается она так же, как и все остальные привычки. Опытным путем. В добрый путь.